Космический хоррор The Протокол, создававшийся как идейный наследник Dead Space, ожиданий не оправдал. Игроки раскритиковали геймплейные особенности проекта, а также отсутствие оптимизации его ПК-версии. Ну а издатель и разработчик заработали на нем значительно меньше, чем планировалось. Мы уже рассказывали, что корейская компания Craft Game Union инвестировала в разработку около 160 миллионов долларов и планировала быстро продать минимум 5 миллионов копий. Но на практике текущий тираж еле дотягивает до двух. Любопытно, что при этом Крафтон довольно странно себя ведет: то изымая до Каллиста протокол из продажи в разных регионах, то возвращая обратно. В частности, пару дней назад ужастик перестал быть доступен в стиме для российских пользователей, где с момента релиза был доступен беспрепятственно. Возникло предположение, что это полная блокировка, но уже сейчас игра вернулась, из России ее купить можно, но теперь нельзя из Японии. Что происходит, ни Крафтон, ни студия Striking Distance не уточняют. Заметим, что в Epic Games 2, с российской учетной записи с колиста Протокол купить по-прежнему нельзя. Но в данном случае ситуация неизменно со времен релиза в декабре. В ролевом экшене Hogwarts Legacy можно перемещаться по игровому миру пешком, на волшебном существе или верхом на метле. Но интересно, что в случае метлы главный герой будет пользоваться поддержанным транспортным средством. В игре хоть и есть магазин для владельцев метил новую модель купить невозможно. Придется пользоваться тем, что выдадут во время прохождения. Однако старая метла способна заиграть по-новому. Разработчики предусмотрели возможность апгрейда метлы, а также будет возможность изменить ее внешний вид. Апгрейды можно будет открыть через выполнение миссий владельца магазина, а вот элементы кастомизации предстоит покупать. Ранее выяснилось, что в Хогвартс Legacy не будет квиддича — метла нужна только для быстрого перемещения по игровому миру и, вероятно, выполнения некоторых квестов. Поддержка Warner Bros. также ответила фанатам на ряд вопросов, связанных с созданием героев. Мы сможем одновременно иметь четырех персонажей. Это полезно для тех, кто желает видеть разницу между выбором факультетов. На каждого из созданных колдунов отводится по 5 слотов под автоматическим сохранения и по 10 подручные. Так что можно будет параллельно развлекаться за нескольких персонажей и сравнивать последствия принятых решений. Инсайдер The Snitch начал публиковать секретную информацию лишь в прошлом году, но уже отличился несколькими меткими попаданиями. Именно он рассказал об анонсах новой части Alone in the Dark и дополнения Burning Shows Horizon Forbidden West до официальных демонстраций. А теперь информатор поведал, что Sony готовится представить много игр от сторонних разработчиков для PlayStation. Как пишет для Snitch, игровое подразделение Sony уже очень скоро собирается анонсировать много разного от сторонних студий. Инсайдер не рассказал, в каком формате состоятся анонсы, но обычно для демонстраций Sony устраивает State of Play. Примерно получасовое шоу с показом трейлеров и геймплейных материалов. В прошлом году первая трансляция в таком формате состоялась в марте. Вероятнее всего в 2023 шоу пройдет в феврале. Как вы можете помнить, Ubisoft объявила о сокращении расходов и отмене трех крупных неанонсированных проектов, что сэкономит ей 500 миллионов евро. Инсайдер Том Хендерсон пообщался с пятью действующими и бывшими сотрудниками компании, чтобы выяснить, что сейчас происходит в ее стенах. Сотрудники сходятся во мнении, что большинство переносов и отмен — это результат закрытых и внутренних тестирований. В ходе испытаний выясняется, что это не то, что хотят геймеры. Один из опрошенных специалистов знал о находящейся на разных этапах производства как минимум дюжине игр жанра «Королевская битва». Ubisoft уже больше двух лет пытается сделать своего конкурента Fortnite и PUBG, и пока попыток не бросает. Сколько из этих 12 королевских битв отменены — неизвестно, но наверняка большая часть. Постоянные переносы, от которых страдают в частности Skull Bones и Beyond Good and Devil 2 для Ubisoft, как отмечают сотрудники, обычная практика. Руководство издательства готово сдвигать дату выхода сколь угодно долго, пока тестирование не начнет показывать удовлетворительный результат. К примеру, с 2019 года в разработке находится какой-то неанонсированный проект-сервис, релиз которого в лучшем случае состоится в 2025-м. Высока вероятность, что его тоже перенесут, и не раз. Более того, прямо сейчас у Ubisoft в производстве находятся игры, выходящие, согласно плану, не раньше 2027 года. По мнению разработчиков, создание каждого тайтла занимает целую вечность, из-за чего Ubisoft вынуждена тратить огромные ресурсы на полировку и поддержку при, во многих случаях, небольшом прогнозируемом выхлопе. А отсюда и финансовые проблемы. Источники Хендерсона уточняют, что компания огромную ставку делает на Assassin's Creed Mirage и Avatar Frontiers of Pandora. Считается, что они принесут большую прибыль. Кроме Кроме того, в этом финансовом году, то есть до 1 апреля 2024 -го календарного года, Ubisoft планирует выпустить третью часть гоночной аркады The Crew и Assassin's Creed Project Nexus для виртуальной реальности. А на 2025 по данным Хендерсона, запланирована новая GO. Разработчики из южнокорейской Ruten Studio выпустили тизер-трейлер своего хоррора White Day 2: The Flower That Tells Lies это сиквел White Day – A Labyrinth Named School, малоизвестный, но нашедший свою аудиторию игры 2017 года выпуска. Действие новинки развернется в знакомой поклонникам оригинала школе Йонду, куда группа студентов прибывает вечером для проверки слуха о появлении призрака погибшей девушки Сон-А. Во главе группы школьница Судзин, которую подозревают в убийстве Сона из-за ревности. Во всех этих душевных делах нам и предстоит разбираться. Пока игра заявлена только для ПК. Дата Выхода не уточняется. В первой части для понимания во главе сюжета находился застенчивый студент Химин Ли, мечтающий на белый день подарить девушке, которая давно ему нравилась, специальный подарок. Но погоня за красавицей в классах учебного заведения превратилась в кошмарное путешествие по страшным коридорам школьного лабиринта, где в каждой комнате найдется место для разъяренного призрака или темного демона. Как это заведено в классических приключениях, нужно было последовательно искать ключи, открывая новые комнаты, и отыскивать волшебную камни, способные дать доступ в следующие сюжетные отсеки. Игра, как вы видите, выполнена от первого лица, что необычно для восточных ужастиков. Обратим внимание, что это был ремейк хоррора 2001 года, переживший смену движка и подтяжку графики, но оставивший у себя тяжелую архаичность. Сиквел — это уже полностью новый проект, поэтому, может быть, получится куда более современным. Китайская студия Game Science опубликовала короткометражку об антропоморфном кролике геймере, приуроченную к лунному новому году. В конце ролика можно увидеть, как один из героев играет в Black Myth: Wukong, а после этого на экране появляется релизное окно игры – лето 2024 года. Авторы не уточнили, на каких именно платформах выйдет это ранее привлекшее своей визуальной симпатичностью экшен-рпг. Ранее они говорили, что ее собираются выпустить на ПК и консолях. Сюжет Black Myth: Wukong вот напомним на классическом романе путешествие на Запад и расскажет о хитром и озорном короле обезьян, который отправляется в опасное приключение. Производство началось еще в 2017, а работа ведется на движке Unreal Engine.